Ключи. Первое. Регулярность. Без регулярности не работает. Второе. Сочетание с базовым комплексом или хотя бы с отвесом, потому что без отвеса, без вертикали головы никакая горизонталь взгляда не строится, нет горизонтали взгляда, нет никакой настройки нервной системы. Вы должны это четко понимать. Дальше. Нужен хороший вид, подготовка. То есть, допустим, если мы вблизи смотрим на свой палец и свой палец, потому что микрорельеф, то Вдаль вид должен быть, во-первых, реально далеким, во-вторых, реально красивым, то есть на монитор издалека смотреть бесполезно. Вот, но я когда маленький был, у нас был восьмой этаж, и там был такой издалека так вид так, на деревья, какая-то городская слегка, панорама, еще там что-то, небо, там облака всякие интересные, вот, ну хотя бы вот это. Вот, лучше, конечно, смотреть без стекол, то есть я, когда по-серьезному хотел практиковать, я выходил смотрел с балкона, то есть без всяких линз напрямую непосредственно в атмосферу. Вот, но в принципе через стекло тоже можно, но через хорошее стекло, через кривое стекло, в дальнюю перспективу тоже смотреть, не то чтобы бесполезно, вносит искажение, а зачем, мы же калибруем. Допустим, вы решили эти вопросы. Теперь значит упражнение первое, непосредственно тренировка аккомодации, я смотрю на свой палец при хорошем освещении, и вот здесь вот против освещения, например, мне неправильно, по идее я должен, что палец был хорошо освещен, на него смотреть, то есть как-то вот по такой примерно траектории должен двигаться свет. Причем качество источника света принципиально и желательно, чтобы он был полноценный по спектру. Это либо сам, сам дневной свет настоящий солнечный, вот либо эта лампочка накаливания, либо качественные светодиодные лампы. А вот галогенки, ну там в зависимости от качества, в общем есть показатели CRI, РА, в общем коэффициент цветопередачи, он должен быть намного больше 80. У дневного света считается, что 100, абсолютная цветопередача. Это тоже как подготовка. Начинаем, значит, само непосредственное упражнение. Встаю и смотрю на свой палец, ну не меньше, чем вот вот так вот делаем, вот такое расстояние, не меньше, а лучше два вот таких. Вот, то есть примерно так в таком поэтическом, значит, ли положении я смотрю и сильно далеко не надо отодвигать, будет перенагрузка, то есть от одной где-то до двух. Ближе, ну нельзя, понятно. Смотрю и жду, пока зрение сфокусируется на все все все детали. Почему? Собственно, посмотрю на палец, на отпечаток, вот, то есть, когда мне было, ну, когда были проблемы, когда мне нужно было это упражнение, я мог смотреть до минуты, прежде чем зрение фокусируется. знаете, как, ну, вот видеокамера, то есть, она раз промахивается с фокусом, раз еще раз промахивается, еще раз промахивается, и нет картинки, ждем, минута, значит, минута, ждем, фокусировка, о, навелась, хорошо, поддержали секунды три, ладно, теперь переносим взгляд, ну, при хорошем раскладе я должен был смотреть на дальний красивый вид. Дальний это значит дальше, чем полкилометра. Смотрю на дальний красивый вид и тоже жду до тех пор, пока у меня не сфокусируется картинка настолько, насколько это можно четко. Опять же, промашки фокуса постоянно бывают. Ждем. Сфокусировалось. Вот, в принципе, желательно на нормальной санке, на той же самой прямой линии, теперь переводим на палец. Потому что, чем больше вы поворачиваетесь, тем больше частота упражнения теряется. Но мне освещение не позволяет, придется немного искажать. Вот, сфокусировался. Хорошо. Перевожу дальше снова вперед. Смотрю. Таких переходов нужно где-то около десятка за раз. Если проблемы со зрением не особо большие, то вы получите ощущение такого характерного комфорта в глазах. Знаете, как мышцы Вот я так нагрузил, так вот после простой кровь прокачал и ей хорошо. Вот. Ну, в глазах же тоже есть мышцы, мы же мышцы тренируем. Вот, через них кровь прокачалась, всякая там застойная э, жидкость с непонятными там, метаболитами ушла. Свежая кровь пришла, одно и то же ощущение. Хоть здесь, хоть там, только размер отличается. Если вы глаза перенапрягаете, значит вам 10 раз делать нельзя. Если боль, тресень, не дай бог. Нет, то есть, значит меньше десятки делайте. Ну хоть, ну, хоть два раза. По ощущениям. Договорились. Второе упражнение. То есть, фокусировка первая. Теперь. Вот я встал ровно, вот вертикаль, я должен был перед этим, конечно, повисеть. Горизонталь взгляда и пошли. От горизонтали вверх, середина, низ, середина, право, середина, лево, середина, диагональ, диагональ, диагональ, диагональ, возвращаемся. Все возвращаемся через середину. Начинаем мы с прямых и желательно как бы вертикаль, потом горизонталь, потом диагональ. Круговые движения глазами мы не делаем. Есть версии с круговыми глазами, с круговыми движениями. Я пробовал на себе, мне лично не понравилось, категорически. Почему? Потому что если у вас, допустим, вы сидите за компьютером на работе или где-то еще, именно прокачивать кровь через глазное яблоко, это упражнение не помогает. Кровь притекает, притекает, с возникают проблемы. Потому что технично мы не можем, мы перенапрягаем глаз, там, не дай бог, еще давление растет. В общем, делаем только вот эти два. Фокус и движение. Порядок я опытным путем на себе проверял. То есть сначала фокусировка, то есть сначала внутри глаза мы активируем кровоснабжение, а потом снаружи. В противном случае может быть, опять же, не очень правильная реакция с точки зрения кровотока. Нужно делать не меньше месяца. Если все хорошо с телом, вы следите за походкой, за осанкой, то эти вещи друг за друга цепляются. То есть, чем лучше у вас зрение, тем больше вам хочется ходить прямо. Активация рефлексов. Чем больше вам хочется ходить прямо, тем лучше у вас зрение. С другой стороны активация рефлексов. Вот такая обратная связь.